Копай скорее, пока тебя не сдуло. Ну что, снимем онлайн шлеппинграссы на самом большом. покажем, ребят. Ну, не забудьте, ставьте лайки. Потому что волк как Мэри Поппинс. Его почти сдуло. Мэри Поппинс, что ли? Поппинс Мэри. Примерно, зонта не хватает только. самое интересное посмотреть зрители наш тоже сигналит кстати как серебро ну что ж как серебро как золото ну, лучше льстить так лестить по полной и разбей ее прям размощи на ход или ее да она в земле два века и ты ее пришел и как сделал с ней все слышите звук какой как потом не говорите как ой мне. как ой и не говорите сейчас мне что я вас не предупреждал орать. если сейчас будет серебро я реально буду орать зачем просто чтобы все испугались а чтобы потом написать название у ролика до да? орал орал на весь лес а. потому что нашел Серебро. Орал. Так, здесь, ребята. Здесь. Давай. Чего давайте? Ты сначала найди, я давай. Не видел, никто не видел ее. И с тех пор ее никто не видел. Так, а что? нет. Слышишь? Вы обманули, о что На чем здесь? я и говорю, да? Подожди. Да Что-то здесь сигналит, ребята. Подожди мне так это как пулька какая-то какая пулька блин ты а это... что это подожди это пулька реально Зачем? вот полюбуйтесь вот это все она виновата я-то вам серебровый выкапывал как она скажет так все через хвост капутся в фундаменте сто пудов что-то интересное будет. То есть ты планируешь еще фундамент ребятам взрыть? Подожди, это серебро или что? Да. Это серебро? Да. Ай, Александр Первый. рельеф, мама 1812 год. О, жить захочешь, не так раскорячишься. О, ну кто знает, тот знает, что это такое. Посмотрите, какая патина. Вот, это да. же... Не будем говорить, что, что стоит сделать с этим. Доставай. О, какое ведьеватое колечко. Смотри, носить... Да монгольщина Ребятки хотят, чтобы я потер Ребятки за тебя замуж не выходили Керамика ползет, конечно, удивительно Бляха великана Посмотри, какая бляха Всем бляхам бляха А если немножечко иначе повернуть И чуть пониже ее И чуть пониже Представляете, вот в этой яме не меняли масло Кто-то здесь вот да, все это для работы своей. А мы сейчас ходим и вот на этих раскопах как раз. Масонов дергаем. масонские монеты. <связывая> <связывая> <связывая> вот, Алиса мне поцелуй обещала. Др... Дрожащей рукой. Да. Первый год правления. 1810-й. Это что? Да, и тоже 1810 да. Что-то 10 И там вторая половинка у тебя, Десятый. да? Десятый. Десятый. Что Десятский. Десятки, о. О, я же сказал, Хе -хе. учитесь, учитесь, смотрите, вот он, вот он, красавец. Ну, расскажи, 38-й 38 год здесь 38 году. мужик ходил, в общем, и терял кошельки. Вот я имел в виду в истории России. Ну ладно, хорошо, сойдет. Живописнейший момент. Волк гуляет на закатном солнце среди конских куч. А что, посмотри, знатные карамельки, кстати. Ну, ты еще ее засунь в рот и пососи. Пососи же, старичок. На самом деле, мне более смешно от того, что с АК ходишь ты, а сигналы лучше различаю я. Это касаемо пульки, что ли? Это, это касаемо всего. Вот.